Приветствую вас, зрители подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение Молтенблейда, где он мечом. Я заехал в Изюмскую крепость, решил посетить ее, может быть, Семен Рухсов даст задание, но нет, к сожалению, он не дает задание. Товары здесь, кстати, не очень-то, это дешево, я смотрю, можно было бы что-нибудь продать. Например, продать э, порох. А я тут, кстати, был, наверное, да? Не так давно я здесь успел побывать. Как видим, цены не очень. Ну да, тут я, по-моему, побывал, так что... Ого, сколько стоит свежая говядина? Жестко, жестко, жестко. Я хочу что-нибудь тогда купить у вас в размен. Ничего скупить можно, железо и все. В общем-то ничего особого. Поэтому свежая говядина, ну да, только одну я смогу продать, вторая у меня останется. А, прикол в том, что если я эту сейчас говядину где-то не продам, она может испортиться очень быстро, так что надо ехать в какой-то ближайший город, чтобы продать здесь, например, Свежий говядина. Ну да, нормально. Все это более менее Так, что мы будем в этой серии делать? Ну, я буду продолжать, конечно же, торговать, буду дальше зарабатывать деньги для нашего. Для нашего банка, для моего депозита. Ну и, соответственно, потом можно уже будет заняться наконец-таки еще дальше укреплением крепостью Кильбурун. потому что она, наверное, укреплена, но не особо. Так, на меня напали какие-то бандюги. И причем ночью. Спасибо большое, у меня как раз отсвечивает экран. Ай, блин, будем пытаться их отбиться. Так, пехота здесь, держитесь, давайте-ка поближе ко мне. Главное сейчас на пику не сесть, точеную, поэтому надо как-то взять и попытаться отмансить, что ли. Так, в атаку все, в атаку все. Я сейчас к вам подойду, тоже помогу. Если смогу, потому что я нифига не вижу. Так, ну ладно, я беру свой меч. Могучий. М да. Я не вижу нифига, но я режу все равно. <laughs> Поэтому они все умерли. Даже... Да, мы даже победили. Я думал, на самом деле, мы проиграем, потому что, блин... Ну, точнее, я думаю, мы потеряем много людей, но мы потеряем всего одного человека. <с> Их было, по-моему, почти что в два раза больше, чем нас. Да, жестко, жестко. Ну, ладно. Кто-то там получил ранение, но это полная ерунда. Главное, что я там нарубал просто голов в море. Захватываем кое-какие вещи, и можно ехать дальше. Ну, уже практически у крепости Кельбурун. Заглянем сейчас сначала в Казикермен. Возьму каких солдат новых. Или нет? Мне сказали, фиг тебе, они новые солдаты, сейчас, может, даже у меня деньги отберут. Так, чё, у кого больше орудия? иди к сюда. Чё ты? Не, не такой смелый, да, когда увидел мой двуручный меч? Так, ну это уже читерство называется. Так, ребята, осторожно, не надо стрелять мне. Какие хитрые, да? Решили все сразу за мужки взяться. Такие типа, ага, мы такие крутые. Здравствуйте. Что, кто еще? Это скотина. Как он вернулся от выстрела? Вот так вот. Вот это я понимаю. Еще один в башку получил. Ты че это тут махаешь своим топором? Ну-ка, убери его быстро. Это все, что ли? Я ожидал большего, но мне, честно говоря, денежки лишние не помешают. Давайте-ка еще мне деньги, еще больше линейных пехотинцев местных. Так, ну что, мы приехали в город, где можем продать какие-то товары. Правда, если смотрю, не сильно то и много я здесь могу продать. Вот это то, что я успел. Получить от разбойников. Еще продам. Так, давайте-ка порохом мне накидывайте. Изделия из кожи очень дешевые. Конечно же, я закупаюсь ими. А, к сожалению, не полностью я закупаюсь, я так понимаю. Да, ну тут, кстати, можно продать краски. Они, получается, почти в два раза дороже, чем я покупал. Но изделия из кожи сильно злоупотреблять не надо. Давайте-ка частично еще что-нибудь заполним, типа вяленого мяса. Ну и все, можно ехать сейчас дальше. Так, а в кабаке у нас... А, ну я смотрел, да, я все понял. Едем в Кильбуру. Уже осталось буквально три шага, и мы окажемся в нашей крепости. Ну что ж, за земельную ренту 1500. 300 человек у нас в крепости сидит уже, это очень хорошо. Килья мне передает 33 тысячи талеров, вот это налоги хорошие. Ладно, я хочу тогда, давайте-ка расположим здесь гарнизон, во-первых. Перекину своих солдат. Плюс сейчас мне еще должны передать воинов э, Диздар. давай ко мне воинов. Хорошо, спасибо. Так, у нас, по-моему, появился новый юнит, если не ошибаюсь, или нет. Или мне кажется, просто, да, наверное, мне просто кажется. Ну, еще возьмем, давайте-ка, воинов. Угу. Расположим здесь еще гарнизон. Хотя, ну вот, копы конечно, я перейду, потому что это очень слабый воин. а вот черкесов можно оставить с Например, можно посадских стрельцов сюда перекинуть, я думаю. 17 человек всего остается, что-то маловато. Нет, давайте тогда я начаров заберу. Заберу немножко мушкетеров. Плюс, соответственно, возьму я, наверное, давайте ка у вас пикинеров наемных. У меня, по-моему, были где-то здесь. Наемные стрелки, наемный либордист, посадский стрелец, стража с пиками, нет. Запорожский стрелец. А я на пикинер, вот, возьму парочку солдат, все, этого мне состава хватит более чем в пути. Так, ну и поедем, хотя подождите, куда я поеду, блин, у меня вообще-то тут есть депозит неплохой, плюс я еще сейчас получу депозит, значит можно... хотя надо разг... сначала поговорить да, с ГРСКИМ главой, развитие города, хочу построить здание. Арсенал у нас есть, баня есть, мадресы есть, караван -сарай есть, крепостной ров есть, конюшня есть, казарма есть. То есть я вообще все построил, получается, что возможно, верно? Тогда давай посмотрим, какие должности у нас заняты и какие можно должности назначить. А, еще у нас до сих пор идет работа, понятно. Ну тогда у меня, собственно говоря, ничего не остается, кроме как пойти к центру города и поговорить, нет, не здесь даром, а с караван -сараем. Заберу свой э, депозит и положу еще деньги. В общем-то я вернулся к тем деньгам, которые у меня были до того, как я заключил мир с Речью Посполитой. Это очень хорошо. Я наконец-таки вернул, так сказать, свои баблишки. И причем еще укрепил крепость, самое главное. Теперь она стала еще более мощной, еще более защищенной. Примерно почти что уже, ну, еще не совсем, но почти в два раза она стала лучше укреплен, укрепленнее, чем до этого. То есть тут в два раза больше солдат. Причем есть неплохие солдаты, но есть, конечно, полные бомжи, которые рекруты полные. Но есть очень даже неплохие войны, Поэтому, можно сказать, все довольно неплохо в этом городе. Мы потом будем еще его улучшать, разумеется. Так, кстати, можно здесь продать порох, я смотрю. Продаем порох. Продаем также железо. А, железо. Ну и все, наверное. Тут особо-то и ничем нет, не продашь ничего. Все очень дешевое. Разве что шерсть, кстати, тоже неплохая цена. Так, еще пороху накидаем. И еще пороху накидаем. Порох, в принципе, во многих городах ценится, как мы видим. Прямо вот вообще жестко. Поэтому покупать его стоит ну, очень часто. Так, кстати, я, насколько помню, в Акермане дорогой хлеб, а в крепости Измаил наоборот он дешевый. Так что можно было бы сделать такой небольшой размен ресурсами, да? Импорт, экспорт. Так, ну и пикинер мне еще достаются Что у нас здесь по товарам? Здесь очень любит вяленое мясо. Причем довольно любит да, железо, так что я продам железо здесь. Можно было бы глинь-утвер продать, но что-то как-то не особо цена высокая, да. Так что. Это на свое усмотрение, как говорится. краску можно продать. Можно продать еще железо. Порох, наоборот, дешево потому что вот тут есть. Еще здесь есть растительное масло с солью. Закуплю немножко соли. Хотя, подождите-ка. Тут есть еще бархет, причем цена такая, ну, довольно хорошая. Так. Ну и все. Давайте-ка отправляемся сейчас дальше. Да, я тут посмотрю, уже нет никого. Отправляемся дальше в крепость Измаил. Тут у нас что есть интересного. Тут у нас есть изделие из кожи. Так. Так, так, так. Ну, нет, короче, тут что-то все очень дешевое. Нет смысла продавать. Даже, наверное, закупить бы стоило, да? Вот, например, соль она дешевая. Давайте тогда поедем в другие места. Поедем, например, в каменец, может быть, потому что нам теперь вообще нет страха особо ездить по территориям какой-либо державы, потому что все равно у нас нет войн ни с кем. В кабак можно сходить, чтобы лишь взять каких-нибудь наемников, наемных стрелцов, например. Так, отлично. И еще поедем мы куда? В Краков, например. Что у меня там по банковским счетам? У меня получается 421 тысяча талеров сейчас в банке. Очень хорошая сумма. Прям весомая. Под 20% в месячных. Конечно, это прям вообще класс. Ну что ж, теперь мы с поляками не воюем. Поэтому можно спокойно заезжать в их города. Что, конечно, меня радует очень сильно. Слава богу, мы имеем возможность теперь это делать без какой-либо опасности. Так, можем изделия из кожи продать здесь. Можем глини также здесь продать. Ну и вино, в принципе, хотя цена не внушает особого, как сказать, доверия. Интереса мне. Вот соль, да. Соль здесь, кстати, дорогая. Ну, изделие из кожи так продам я немного. Глинь-нутрь тоже можно продать. Что у нас еще выходит, можно продать. Ну, растительное масло нет. Специи как-то тоже не особо. А вот инструменты, да, можно купить у них. Можно купить шелк-сырец, по-моему, или нет. Значит, я не, не помню, какая именно цена была такая нормальная прям. Но давайте посмотрим вообще, что тут можно купить и продать в другом месте. Сейчас посмотрим. Так, купить здесь пиво и продать в Бахчисарае. Также инструменты можно в Бахчисарае продать. Так, ну тогда пиво и инструменты покупаем. Едем в Бахчисарай. Пиво и инструменты. Инструменты. А вот у нас где пиво. Ну, отлично. С этим мы с этапом и поедем туда. Так, что у нас еще есть такое? Хм. Ну тут просто краска дорогая. Мед тут, кстати, можно было бы еще закупить. А вот все остальное какое-то дороговатое, поэтому, блин, особо я с этого не заработаю ничего. Так что мы останемся все так же, как и было. В кабаке я побывал. Я читаю, вот как-то путаю. Нет, я в кабаке не был, но тут и особо никого брать. Вообще, у меня, кстати, есть кто-то на продажу. А, ну тут всего один бомжара, так что <laughs> можно было бы даже это и не делать. Что у нас, кстати, в отряде по боевому духу? Ольгерд как себя чувствует? Ну, он также точно себя чувствует. Пока мы еще более-менее с этими солдатами ходим вместе, это самое важное. Потому что уже раскачаем Ольгерда довольно неплохо. Он уже имеет большой левел. Кстати, дезертиры, ну блин, нет, мы их не догоним. Ладно, в Львов тогда гоним. В Львове у нас есть еще инструменты, еще как бы такая невысокая цена. Что тут можно продать? Например, можно продать ничего, да? Например, ничего, хорошо. Ну, глянь, на так можно что такое, по мелочи что-то такое отдать им. Можно купить пиво взамен и можно купить, соответственно, еще инструментов. Да, и все, так мы сейчас поедем дальше. Едем дальше в Бахчисарай. Ну, в принципе, недалеко, как раз по тем землям, которые мне уже известны очень подробно. Едем, едем, едем. Можно еще заехать в крепость Ладыжин, здесь увидеть, например, наемных мушкетеров. Ну, я так прям супер сильно не буду стараться, конечно же, искать э, людей, скажем так, да, в свою крепость. Но все равно я это буду периодически делать, потому что надо, надо оставлять гарнизон, надо его усиливать постепенно. Иначе гарнизон может потом просто вообще опять-таки, как и случилось, к сожалению, недавно, совсем просто развалиться. Этого я допускать больше не хочу. Не хочу, чтобы у меня происходила вновь такая проблема огромная, что мою крепость вот-вот захватит кто-то. Так что будем сейчас стараться ее укреплять с помощью вот этих, ну, с помощью этих войск, которые я постепенно буду нанимать. То есть я не буду фанатично искать войска быстрее и быстрее, ищем их. Нет, такого не будет, конечно же. Это бессмысленно, потому что сейчас пока война, все равно нет ни с кем войны. С Кстати, 94 тысячи, нифига себе, откуда у тебя столько денег, чувак. Просто дофига бабла у него. Так, сейчас мы ему продадим что-нибудь. на так тебе отдам. Шелк-сырец можно тоже, в принципе, продать. Давайте посмотрим, что там у нас с гарнизоном. Вообще сколько сейчас у меня людей в городе? 325 человек. Довольно неплохо. Довольно неплохо. Так, а что у нас скажет городской глава? Он все так же работает насчет того, чтобы взять кого-то на должность. Нет, все, он уже взял кого-то на должность. А, так, ничего, получается, кто мне еще нужен? Табунчик мне нужен? Да, мне еще нужен табунчик. Так что нам надо еще взять и нанять табунчика. 3000 денег, это не так уж и много. Хорошо. Едем тогда дальше. Тут вроде все разобрались. Кстати, сколько у меня недельная плата сейчас выходит? 1400 талеров. Ну это немного. Это да, это небольшие деньги. Так что все отлично. Пока что еще занят, да? Ну ладно. Пока воинов мы не можем новых взять. Очень жаль. Мне понравились войны, которые он, он мне кидает периодически. Прям вообще добротные. Так, в ближайшем городе у нас оказались еще наемные пекинеры, Еще больше войска мы собираем. О, инструменты пошли, прям вообще приятно. Хотя, слушайте, если я не ошибаюсь, да, инструменты прям в бах стоили каких-то баслословных денег. Тут еще так себе. Можно взять, в принципе, порох, можно взять соль и все. Поехали дальше. В бах наконец. Так, тут дезертиры, ну и хрен с ними, они там на конях, мы их не догоним все равно. А мы тем временем в Бахчисарай уже почти приезжаем. Так, тут у нас как, как по инструментам. Ну, кстати, нет, зря я вот уехал оттуда, можно было немножко инструментов продать, потому что видим, что здесь цена, ну, не такая уж и высокая. А на пиво, например, неплохая цена идет, Да, пиво тут, конечно, по хорошей цене продается. Так, масло можно было бы продать. Давайте несколько штучек я продам. А, соль, ну нет, соль, ну как бы, ну не очень. Вот растительное масло, да, нормально идет. Так. Мед. А, мед уже все не получится. Уже и так забито все. Ладно, торговец лошадьми тогда бери мед. А, бери также пиво. Ну, инструменты одни. А что замен? Полотно. Замен. Взамен также нам можно бархат взять, можно взять также глиняный утварь в огромных масштабах. И, в общем-то, на этом закончить. Так, а что насчет местных цен вообще? Так, нет, задания, подождите, мне задания не нужны. Сейчас мы узнаем насчет расценок. Расценки, получается, глиняные утвари в Москве очень хорошие. Угу. В Черкаске, как видим, можно соль продать. Но я бы, в принципе, съездил бы в Москву, еще задания выполнял бы. А вообще, подождите, мне же надо был плачетальон выполнить, а за Кале. Ну, а за Кале, наверное, там уже давно нет этого командующего. Сейчас мы кого-нибудь найдем из татарских э, командующих, с ним поговорим. А, мне надо кто? Кто мне нужен? Барин Бе. А ну, с Барином б я уже знаком, я один раз выполнял его задание, то есть относил им письма. А, ой, зря я хотел узнать, ну ладно, он мне все равно ничего не дал. Так, Барин Би до сих пор у Азак Кале. Ну ладно, тогда поехали обратно, я как-то забыл совсем, да? Просто уехал, в Баренбе так и не наведался. А у нас здесь оказывается еще наемные лебардисты. Ну давайте, конечно же, вливайтесь в мою армию. Перекоп. Угу. В Перекоп заезжаю. В Перекопе еще наемные стрелки оказываются. Ну и давайте едем обратно. В крепость Кильбурун. Хотя можно в Каланчак еще попасть бы немножко. Так. В Каланчике у нас еще наемные стрелки. Хорошо. Много стрелков не бывает, поэтому берем как можно больше, как можно сильнее стрелков набираем. Просто чтобы армия была у нас такая мощная, что я даже не знаю, чтобы ее разгромить вообще никто не мог. Так, еще. Путник, просредник, ну нет, больше мне никто не нужен. Хотя, слушайте, можно было поторговаться попробовать, верно? Ну, да, кстати, можно инструменты здесь продать. Я, наверное, даже все практически продам им. Инструменты. Замен возьму. Давайте у вас тогда изделия из кожи. Ну и глинь нутрь можно частично. Так. Еще инструменты забирайте тогда. Ну и все. Ну, еще пиво можно им отдать. Пивко. Пивка для рывка. Такс. Ну, полотно, кстати, тут тоже довольно дорого стоит. Я еще при этом немножко разбогатею. Килья у нас уже прямо перед лицом. Что тут нет, к сожалению, пока никаких у нас э, денег. Въезжаем в Кельбрун. до площадь давайте-ка посетим. А, так, ну, можно продать, в принципе, порох. И еще один порох. Бархат оставим. Изделие из кожи оставим. Блин, еще один порох остается мне. меня. Да. Пиньку тогда купим. Давайте изделие из кожи. Пива нет, мука, ну можно муку взять Ладно. Гоним вас за кале Хотя да, слушайте, подождите, тут же у меня кабак есть Можно посетить его тоже и узнать, кто тут есть И солдат, ну да, тут есть наверное Мушкетеры Присоединяйтесь ко мне, молодцы Будете у меня служить Так, я размещу здесь гарнизон небольшой Еще накидаем Мушкетеров вам Так, и еще пикинеров а, Такс, такс, такс Вот вы тоже идите туда ну и наемный эльбардист, конечно же. Еще улучшаем, усиливаем наш город. Пройдем к центру города. Диздар, что там мне Дашь? Нов новых. Отлично, новых солдат. Черкес я возьму у вас. Саймены и Капыкулу, как обычно. Ничего нового. Так, а, мадреса. Кстати, что такое Мадреса? А, это улучшение, понятно. Караван сарай мне нужен. М -м так, нет, в принципе, не надо. Надо спутников кому-нибудь отправить, отправить, отправить. <смех> отправить в обучение. Пускай у нас, например, Альгерт ч... э, качается военной подготовкой. Вот, деньги, держи. Плюс надо бы отправить Виктора Дела Бускадора, тоже военная подготовка. Пускай качается. Ну, а я тем временем посмотрю, что там у меня по деньгам. Но деньги, в принципе, есть пока. Будем дальше ездить. Дальше обучаться. Банковский счет у нас 20... 400... Тридцать почти, что тысяч уже накопилось. Прекрасно. И копятся дальше мои деньги. Вакерман у нас есть. Я шла в Бе. Нет, мне не нужен Алсу. Кто Алсу? Серьезно? Да, прям певица какая-то. Так, а Барин есть у нас где-нибудь рядышком? Куда он делся Баринбе, муж получил по щам своим. Сейчас в Азаккале. А я где? А, я в Акермане. Где Азаккале? А, все, я вспомнил, Азак с другой стороны. Блин, мне почему-то кажется, что как будто Азак вот именно здесь, где Акерман. Но это ошибка полная. Поэтому здесь нет никакого барнбея Так, кто у нас тут? Наемных садников. В жопу идите, я наемных садников вообще не люблю. А, что тут продать-то есть возможность? Что-то как-то все тут дешево. Ну, полотно можно немного сбыть. Можно немного сбыть, например, глиня на утвари, потому что я тут хочу что-нибудь взять. Замен возьму порох. Взамен возьму у вас, давайте, соль. А, бархат дорогой. Соль тоже как бы не очень дешевая. Ну, короче, так себе цены. Так себе расценки. Еду в сторону крепости еще Измаил, наверное. Еще возьму солдат. Так, Кабачок. Кабачок. Еще наемный стрелок. Так, Такс. И кого мы... Что мы продадим? Кому мы продадим? В рабство. <смех> Я в рабство никого не продаю. Соль, а, соль, соль, соль, соль, соль. Сколько соли-то? ⁇ ё-моё сколько дешевой соли. Возьмем как можно больше. масла продадим немного. Кстати, народ у нас сейчас голодать, по-моему, будет в стане моем. Хотя нет, пока еще есть рыбка, есть еще капусточка, так что нормально. Живем. Так, Азак Кале. Ну, Азак Кале далековато, значит, надо сейчас свернуть солдат в Кильбурун, да, каких я набрал, успел. И потом мы поедем дальше. Пока что еще один кабак посещу. Отлично, еще много пикинеров. А, товары какие-то вам нравятся? Ну, что-то нет, ребята, они не очень любят. Хотя, вот, можно порох им отдать. Пороха не любят. Еще бы не любили порох. С пороха можно нормально сделать вооружение армии. И тут денег практически ни у кого из торговцев нет, поэтому. Да, тут делать нечего. Ну, можно полотно так по мелочи что-то продать им. И поедем сейчас дальше. Так, в сторону, значит, Азаккале направляемся. А, не-не, подождите, какое Азакале? Мне надо в Кельбрун загнаться. Надо людей, э, людей продать. Людей отдать. Так. Расположим здесь гарнизон Давайте-ка передадим наемных стрелков Во-первых Во-вторых передадим черкесов Нет, черкесов я у себя оставлю вот КППУ это точно надо было отдать что изначально я это не сделал Так, сейменов тоже можно было бы отдать Так, черкесы Ну, черкесов Так, ну каких-то я оставлю Давайте-ка Каких-то отдам Пикинеров почти что тоже всех отдам Но несколько оставлю Черкесов всех отдаю Оставляю вот такой вот небольшой состав армии, потому что мне надо, чтобы крепость была максимально укреплена. Почти что 400, уже численность. Этого практически достаточно для того, чтобы обороняться. Так, но ну мне надо еще пройти к центру города и поговорить с Даром. Что он там? Еще пока не готово, но очень жаль. Ладно, ухожу из города, еду в Вакерман. 381 человек в крепость этого... Ну вот, я и говорю, почти что достаточно, но еще можно поболее накинуть туда людей. Так, посредник, путник, никого интересного. Ладно, едем в Сечи, едем в азак наконец-таки. Так, что тут у нас? Ой, наеный либордист. Ну, давайте возьму, ладно. Рубак меня деньги не жалко. А, по пути у нас есть еще крепость Козыльяр. Ну, там вот тоже мы сейчас остановимся. Как раз на пути нашем будет. Так, что тут у нас... Любит, я смотрю, растительное масло. Наконец-то продам его где-то. Ну, мед я оставлю, конечно, соль можно продать немножко по мелочи. Взять вам еще продать порох можно. Ну и все, пока. Взамен я у вас возьму, что? А взамен я у вас, давайте-ка возьму изделие из кожи. Это раз. Так, кстати, возьму еще, давайте-ка глинин, утварь. И краски. Ну, краски можно было бы не брать, потому что краски как раз там рядом в городе, да, имеется, в Черкаске. И вазак коллег, как раз я могу привести прям хорошее количество красок. Так. Да, вот здесь глиняный утвер. Мы видим, что стоит очень много изделий из кожи. Очень много денег стоит. Так, все продаю. Ну, полотно тоже. Соль тоже очень дорого стоит. Практически все товары я сюда сбыл. Очень это прикольно. А что, взамен мы возьмем, конечно же, Краски. И хлеб. Я уже точно помню, что, да, хлеб там очень дорого стоил. Так что эти два товара практически вот идеальный состав. Того, что надо отвозить ваза Азак кале. Так, я еще при этом деньги заработаю после покупок, которые я сделал. Классно. Ну, железо я уже куплю на обратном пути, потому что, как мы помним, железо там тоже не ценится в Азак кале. Короче, я уже просто составил для себя четкий порядок, где что ценится, где что не ценится, поэтому... Можно сказать, я уже просто идеально торгую в этой игре. Потому что просто знаю расценки в городах. Хлебушек мы сюда привезли вам, ребята. Вот еще красочки. Будете тут мазать себя, <связать> размазывать на своих башках, не знаю, что-нибудь. А, так, ну и изделия из кожи, кстати, тоже здесь очень дорогие. Блин, проблема в том, что пока ни у кого почти из торговцев нет денег. То есть я сюда рано приехал. Они практически все пустые им продавать не получится все сразу да только я продам товаров ну ладно я потом еще буду проезжать обратно там еще закуплюсь и поеду в другие потом города просто продам то что осталось так взамен что у вас есть Взамен у них и венцо дешевое пенька дешевое ну вот остальное все какое-то дорогое поэтому не знаю ну венцо можно еще купить немного давайте в кабак посетим а я тут был уже, да, и надо сходить тогда в крепость. Барнбейс, здоровенький булы. Вот твое письмо. Здравствуйте, Надира. Я не знаю, кто такая, иди так черт. Так, ладно. Иди так черт. Отлично поговорили. Так просто я имел в виду что типа она мне не нравится. Юрий Бойносов-Ростовский мне нужен. Да и вообще как бы у меня в принципе сейчас деньги есть, в банке деньги лежат и множатся, так что можно пока заняться делами. Мирными, так это назовем, Пообщаться со всякими лордами, князьями, атаманами, чтобы получить задание. В Кафу съездить? Ну окей, я съезжу в Кафу, давайте сначала в Езюмскую крепость, потому что хочу там побывать. А, кстати, подождите-ка, я ехал-то вообще-то сюда не только ради того, чтобы проболтать, а ради того, чтобы еще что-нибудь купить. Например, железо. Железо в большом количестве, просто слитки железа и покупаем. Сюда, кстати, можно инструменты перевозить, потому что видим, какая цена у них просто бешеная. Вообще прекрасно. Можно было где-нибудь продать поблизости. Так, глиняный утвер продам вам. Давайте-ка соль немножко продам. А, что еще? Бархет можно продать. Можно продать вино. Потому что вести его далеко не охота мне. Шерстяную одежду давайте продам. Ну и все, поехали в сторону Изюмской крепости. Изюмская крепость совсем близко. Мы подъезжаем в нее, заезжаем. У нас тут какие-то есть солдаты? Да, наверное, алибордисты еще. А в зал правителя никого здесь нет. Ну ладно, тогда до свидания. Едем в Кафу. 77 человека могу набрать. У нас цепишь повысил уровень. Цепишь, что ты у нас скачал? Ты у нас скачал сбор трофеев, я это помню. Так что давай-ка мы тебе даем сбор трофеев. Конечно, навык на самом деле не сильно полезный, потому что обычно падает всякая ерунда. Всякий мусор, который только продать можно. Ну и продать-то на самом деле обычно не за очень-то и большую цену можно. Так, куда мы поедем? В Кафу? Ну, Кафа это у нас вот этот город. Значит, едем в Кафу. Выполним сначала здание Наума Васильева, а потом уже займемся заданиями других князей. Так, что у нас, кстати, в Перекопе? В Перекопе у нас целая куча глиняных утварей дешевый Здесь продать что можно-то? Ну, честно говоря, ничего почти нельзя продать. Да и даже, по-моему, вообще ничего. Так что мы отсюда уезжаем сейчас так выезжаем уезжаем в сторону кафе сейчас здесь возьмем каких-нибудь и солдат и, и возьмем поговорим с местным князьком точнее лордом скажем так дворянином рад тебя снова увидеть? А, подожди-ка я кого-то искал другого похоже не тебя кого я искал -то? так я искал аргунбей а. тут у нас не аргунбей так мы паша аргунбей где он такой чувачок у нас есть в Перекопе а ну окей, он переехал просто из Кафы В Перекоп зачем-то Ну сейчас мы его найдем все равно Аргунбей, здоровенький Булы Твое имя до сих пор известно Некоторые Узенбей, думаю, до сих пор залезли за свои раны Да он же дав давно получил меня по щам, Так что успокойся Правда, дай посмотреть. спасибо большое, до свидания я еду в Бахчисарай Так, хочу попробовать здесь набрать тов... Какие-нибудь продатели, набрать товары можно продать краски, в принципе, но мы видим, что товаров здесь пока до сих пор нету. Можно, кстати, продать железо. Нормально такая сумма получается за продажу. Но, к сожалению, на этом все. Мы больше ничего здесь не можем сделать, потому что просто на денег нету. Денег нету, поэтому надо двигаться в другие какие-то уже места, где можно заняться торговлей. Пока что здесь торговля вообще нулевая. Так, идем в кабак еще заодно. Но в кабаке я не вижу особо никого. Да всякие бичуганы, грубо говоря. Уходим. Идем еще в крепость Гизлев. Я хочу потом вернуться в свою крепость. Посмотреть, что там, как, может быть, что-то можно сделать. А у нас тут, кстати, довольно неплохие товары. Стоит закупиться. Пенька, глиняная утварь. Железо тут можно продать, но не так много. О, кстати, хлеб дорогой. Дорогущий хлеб. Просто вообще столько каких-то неимоверных денег. Ну, а глиняный утвержь здесь стоит тоже таких прям хороших денежков. Все, направляемся. Или нет еще пока. Ну, давайте хотя направляемся уже в Казикермен, Да и потом к себе в крепость. Пора бы уже заканчивать ее вооружать, нашу крепость, потому что и так уже очень много там солдат. А, так. Кстати, поляки, похоже, сосредоточили свое внимание на. Кремском ханстве, том, что прямо видно, что они собрали здесь армию такую большую. Здоровенную армию. Ну как здоровенную? На самом деле, если по частям ее посмотреть, там даже 800 человек не накопится, но все равно довольно много. Так. Вот тут у нас кабак. Что тут у нас? Ага, наемный всадник. Иди-ка ты в задницу. Вып, Выпнуть его просто из этого бара. Нафиг, не нужны мне такие люди здесь. Продадим давайте железо немножко на нашем рынке. Так, ну и все. Больше ничего не смогу продать. А Купить можно изделия из кожи еще. Еще краска. Так, ну и все. А, гарнизон, кстати, давайте-ка я пополню. Алибордистами пополню. Пополню также черкесами. И, наверное, можно пигенеров немного скинуть. Все. И мне надо насчет новых солдат поговорить. Диздар, что там с начальником? Хочу, забирать... Хочу забрать своих новобранцев. Черкесов нанимаем, Сайменов нанимаем, Копыкулу. Хорошо. <coughs> Что там? 400 человек уже накопилось в городе. Прекрасно. Я еще накину сюда сейчас Копыкулу. И давайте еще Черкесов. Так. Даже, наверное, всех Черкесов раскидаю. Можно пикинеров немного скинуть. Саймены, и Супермены и пускай остаются. чары остаются. Ну и все. Так, мне еще надо что? Я хотел поговорить с городским главой. Давай-ка насчет развития города. Человека бы назначить. У нас уже, по-моему, все назначены, верно? Или нет? Нет, еще остался Ерли Кулу. Наемники в отряде никогда не бывают лишними. Они опытные и сабли умеют обращаться. Капитан, наемников нужно, чтобы бойцы самых лучших подобрать. Ну окей, давай тогда наймем. Ну, очень долго ждать. Ну хорошо. Все у нас здания есть в городе. Ну, почти, что все должности заняты. Короче, все, можно сказать, практически идеально. Так, единственное, что я еще хотел бы... Что бы я еще хотел бы сделать? Насчет, кстати, можно посмотреть... Хотя, подождите, по-моему, Ольгерт и Виктор и мне еще не вернулись, но они должны скоро вернуться, потому что они обучаются. Насколько они будут долго обучаться, пока непонятно. Наверное, неделю, я так думаю. Так, а что там, кстати, с моим депозитом? А, так, так, так. Депозит 446 тысяч уже. Хорошо, хорошо. Но у меня имущество почем? 14 600. Ну, можно было бы отдать почти десяточку, получается, еще накинуть туда. Давайте так и сделаем, в принципе. Так, вложить в рост. Я сейчас сниму пару тыщенок. Все, провести сделку. Еще десяточку накидываем сверху. Получается, если по 20%, там уже сумма выходит, конечно, очень такая бешеная в месяц. И поэтому, конечно, очень круто. Я сейчас скоро начну уже задание выполнять. Наверное, пора бы заканчивать постепенно с торговлей. Начнем выполнять задания Московского царства. И когда я закончу все свои задания выполнять, когда подниму уже репутацию на очень высокий уровень, когда подниму уровень, свои личные, то уже можно будет, в принципе, забрать деньги и себе сделать очень мощную броню и собрать хорошее войско. В общем-то, на этом будем заканчивать серию. Надеюсь, она вам понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Удачи.